Ребята, всем привет! Как вы знаете, в Польше уже давно настало время подачи налоговой декларации. Поэтому сегодня я расскажу вам, как это сделать самостоятельно. Вот смотрите, вверху это сайт, на который нужно будет перейти. Красный... Квадратик. Это то, что вы можете сделать сейчас онлайн. Под красным квадратом есть ссылка, чтобы скачать приложение на компьютер. И сверху также есть зеленая стрелочка, по которой мы можем с вами рассчитать пит онлайн. Далее у нас загружается такая вот страница, и мы выбираем Creator PID за 2021 рок. Нажимаем зелененькую кнопочку. И у нас открывается первая страница, которую нужно заполнить. Способ оподаткувания. Выбираем индивидуальный, если вы хотите рассчитать пиц самостоятельно. Ну, за одного человека я имею в виду. Если же вы рассчитываете с мужем или женой, выбираем второе. Всполни с молженком. И нажимаем далее. Дальше вписываем свои данные. Как вы видите, нужно будет вписать номер PESEL. Он уже должен быть у вас. Его получают в течение первых полгода. Далее мы пишем фамилию, имя. После того, кстати, как вы впишете PESEL, у вас автоматически высветится ваша дата рождения. Спускаемся ниже и вы должны ввести здесь адрес на момент э, мешканья на 31.12.2021. Адрес мы переписываем с ПИТа 11. Код почтовый, воеводство, повят, гмина, местцевость, улица, номер дома и номер локации. Номер локации это или номер квартиры или номер комнаты в доме, если, например, вы живете в хостеле. Бужгард скорбовый и информацию, например, можете оставить телефон или э, почту. Это не обязательное поле, поэтому вы даже можете пропустить. Также есть карта Дужей Рудыны. Если же у вас она есть, обязательно ставьте галочку. Еще раз перепроверьте всю информацию, которую вы вписали и нажимаем далее мы попадаем на новую страницу на которой будет написано ваша фамилия и номер пассе здесь мы выбираем плюс PID 11 и нажимаем далее на новой странице мы видим видок формуляжа и видок креатора видок креатора это Вид декларации, ее, конечно, заполнять намного сложнее, поэтому мы с вами выберем видок формуляжа. Здесь такая вот табличка, в которую очень легко и просто будет переписать ваши цифры. Далее название процедавца Также переписываем SPID-11. Это та фирма, на которую вы работаете. Кошты узыскания пшеходов, поле 28. Здесь нужно выбрать то, что соответствует вашему ПИТ-11. Смотрим в ПИТ-11, поле 28. У вас должна стоять или галочка, или крестик. И выбираем из этих вариантов вариант, который подходит именно вам. У меня это первый вариант. Еднега стосунку праци. После этого мы переходим к части Е и здесь заполняем ячейки, которые у вас есть в вашем, опять же повторюсь, ПИД 11. Переносим все цифры, даже нолики, все цифры именно с запятыми, без запятых, неважно. обязательно перенесите все, потому что если вы неправильно введете цифры, ваш ПИД просто не пройдет и вы не получите возврат налогов точнее денежку поэтому я заполняю свой пит вы заполняете свой далее мы с вами просматриваем f и g также заносим сюда циферки обязательно все проверяйте все должно быть написано четко еще раз повторюсь если что-то будет неправильно придется вам заполнять эту декларацию заново и после того как заполнили нажимаем кнопочку запиш Далее мы с вами видим все данные, которые мы ввели. Обязательно перепроверьте. Эти цифры должны совпадать с вашим питом. И нажимаем Далее. А здесь вот можно активировать льготы. Но можно воспользоваться всего лишь одной льготой. Я воспользуюсь льготой, которая относится к интернету. Поэтому я ставлю галочку и нажимаю Далее. В зазначке податник податник стал с ульги интернетовой». И последнее. «Не користал нигде с ульги интернетовой». И последняя строчка, как вы видите здесь, нужно ввести сумму, которую вы потратили за 12 месяцев на интернет. И также нажимаем «Далее». На этой странице мы подаем номер рахунку и нажимаем «Далее». Далее нам показывают то, что у нас получилось вернуть налог за интернет. После этого здесь рекламки высвечиваются. Вы можете пожертвовать, можете просто пропустить. Я нажимаю «Далее». И здесь мы видим... Какая у нас будет квота до взвроту. И последнее, что нам нужно будет сделать, это взять ПИД за прошлый год. Пшеход за рог 2020. Мы пишем сюда цифру из поля 29 или поля 49. Также вписываем свою почту ниже. Тот квадрат, который я закрыла, там должна быть написана ваша фамилия, Песель и ваши данные. После этого мы нажимаем «Далее». И как вы видите... Я хочу вам показать несколько сразу образцов. Там где стоит галочка, это значит, что ваш пит удался. Если у вас будет такая галочка, значит все отлично. Если же у вас будет крестик, значит что это вы неправильно заполнили. И вам нужно заново заполнить пит. Я вам скажу честно, в прошлом году я заполняла пит самостоятельно первый раз. И с первого раза не вышло. Но позже чуть-чуть я разобралась и все получилось. Поэтому я надеюсь, что у вас также все получится. Я надеюсь, что этот ролик был для вас информативным, полезным. Обязательно ставьте пальчик вверх. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока.